Всем привет, на связи Кузнецов Никита. Вы смотрите канал «Настольный теннис для всех», а кто еще не смотрит, рекомендую смотреть. Сегодня видео будет в необычном формате. Волею судеб я оказался в городе Барнаул и хотел бы рассказать о том, как живет теннисное сообщество в этом городе. В частности, сегодня я посещу клуб ЦСП «Алтай». И расскажу вам о том Как можно здесь потренироваться И какие условия в этом клубе Вот собственно вывеска ЦСП Алтай Все довольно снаружи Свеженькое Вот их контакты В соцсети ВК Инстаграм Здесь какая-то афиша по на бле... на... на... наборе спортивной секции, в том числе на теннис. Ну что ж, пойдемте зайдем вовнутрь и посмотрим, как там условия. Так, заходим мы вовнутрь. Посмотрите, уже на входе достаточно интересные дизайнерские решения приняты. Номера здесь. И дальше мы заходим в Холл, здесь находится тренерский штаб, Далее. здесь э, женская раздевалка, мужская раздевалка. Мужская раздевалка это вообще гордость этого спортзала, потому что здесь есть баня, о которой все всегда мечтали. Сейчас мы посмотрим. Такая небольшая парилочка, так что спортсмены, теннисисты могут попариться после тренировки. Все абсолютно новое, можете сами обратить внимание, отличные душевые кабины. Этот э, зал был открыт в октябре 2017 года стараниями э, человека по фамилии Перфилев Алексей Анатольевич. Огромный ему респект за это, за то, что он развивает настольный теннис в барнауле, в алтайском регионе вот здесь небольшая аллея славы вот здесь представлены тренеры этого замечательного места. Ну, давайте пройдем дальше здесь находится туалет наверное не будем их смотреть тоже все новое здесь шкафчики в которых дети могут оставлять свою обувь, да, чтобы ее не таскать. И дальше мы проходим в холл. Здесь небольшие витрины, в которых э, продается инвентарь. Можно купить очень удобно, как говорится, не отходя от кассы. Здесь находится зал. Мы чуть позже туда зайдем. И посмотрите, тоже какие интересные дизайнерские решения. Все это сделано на энтузиазме людей, которые... Любит играть настольный теннис Посмотрите, все очень интересное Все свежее, новое Отличный ремонт Вот здесь потешный стол Здесь также занимаются Каратисты в соседнем зале И также небольшая комната Здесь как лаунж зона Такая тут Свет не включили Диванчики, кофемашина То есть можно посидеть попить кофе и теперь давайте перейдем непосредственно в зал вот зал да. здесь занимаются дети хотел бы отметить покрытие отличное покрытие профессиональное терафлекс стал и тоже профессиональный бетофиляй и очень неплохой здесь свет, то есть все отлично видно. И для игры самое то, вот видите, занимаются маленькие детишки. Играть, к нам здесь расположено 5 столов для тех, кто находится в Барнауле, либо может быть как-то будет проездом, так же, как я под этим видео я обязательно оставлю ссылки на этот зал, телефоны, по которым вы сможете позвонить и договориться о том, как вы могли бы поиграть. Итак, друзья, всем пока. Смотрите мой канал и не забывайте подписываться.